Место я получил своего железного коня под названием Железная собака компании Буксклаб. Club Мечтал на 600, ширина 600 гусеницы. Двигатель Ванчин, 20 лошадиных сил, реверс редуктор уже сделанный, уже подведенный, уже все, сюда, к ручке. сразу все. Спасибо огромное, хочу выразить. Вячеславу, менеджеру, все мне объяснил. Все мои желания, какого мне нужен. Дал несколько советов хороших. Человек порядочный. Порядочный, честный. Тебе как надо. Вовремя доставили. Быстро через транспортную компанию. Сейчас вдвойне увеличилось желание его укомплектовывать. И втройне желание дождаться снега и кататься. В данное время, пока его прищебну на старый модуль на лыжный модуль расширю правда его не осталось от то это собаки но это уже современная уже тут и главное угол раки регулируется все идеально четко попробую сейчас завести его ребята похорение души так с чего начинать так попробуем толпечка стол, В такой коробочки была сейчас мы его разберем коробку эту вместе с буксировщиком собакой печатано ваще чехол-то славный Вячеслав, молодец спасибо угу. фильтр есть все Вячеслав все получил спасибо фильтр хранник хомуты свечка это zip руководство инструмент инструменты отличные да, отличные в основном больше ничего не прикладывается спасибо ну, и за чехол спасибо Вячеслав все получил все нормально спасибо дружище спасибо